Господи, услышь молитву мою. Опять, опять. Где он? Я его не вижу. Опа, что-то произошло. <реклама> Всем привет, я Сон, с вами Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем играть в игру под названием Ghost Exile. И что ж, давно мы хотели поиграть в эту игру, но как-то не доходили руки, и в этот раз мы собрались. Значит, выбираем заказ. Я показываю сразу вот этот домик, выбираю. Беру опытный режим. Убирайте оборудование, беру все, что у меня есть. А, значит, дополнительный контент. Здесь очень много разных дополнительных контентов. Мы можем их посмотреть в разных сериях по-разному. Но я возьму сложный призрак, потому что по факту он ничего не добавляет. Просто добавляет как-то плюс денег, я предполагаю. А так ничего, в принципе, не делает. Каждого вот можете на паузу поставить и прочитать, что он делает. Вот. И поиск документов, это у нас изначально стоит. Мы должны найти документы, которые гласят информацию о призраке, чтобы изгнать его потом в конце ритуала. Ну что ж, давайте приступим. Итак, вот мы заспаунились. Получается, вот наш домик такой красивый. Так, что у нас по миссии? По миссии, конечно, я редко выполняю, Ну, просто посмотрим. Сфоткать призрака в режиме охоты, выжать все команды в доме во время охоты, обнаружить движение призрака с помощью дачка движения и выгонить все ритуалы знания без защитного знака. Окей. Берем тогда сразу радиоприемник, термометр, Возьмем сюда MP и получается... это мы не можем. Можем. Вот, все хорошо. Можем. Что-то я уже забыл складывать слотов. Пойдемте тогда внутрь. Так, сразу поставим тогда. куда нибудь вот сюда. И тогда пойдемте. Найдем вообще сначала штучку, которая... Угу, она всегда, по-моему, здесь. Откроем нашу... Откроем же дверь. Спасибо. Так, вставляем ее вот сюда, чтобы включить щиток. И теплый водой. Что у нас... Доска. Доска на вот здесь толкания. Хорошо, замечательно. Опа. Лазерная проекция. Это первая наша улика. И свет включил. Дружелюбно. Ты здесь. Ты тут. Ты тут. Ага, замечательно. У нас есть еще и сигнал. это хорошо. Получается радиоприемник. И это у нас шинигами. Вот, шинигами. Так, значит, темпи, вот, получается, нам не нужно больше. Нам больше ничего из этого не нужно. Можно, конечно, просыпать к ритуалу. Очень быстро, как получится, если мы так сделаем. Для начала нам нужно найти документы о призраке. Давайте возьмем сразу благоводнюю, чтобы если что у нас не зажрал. Что у нас там по еще раз? Окей, мы первую миссию уже выполнили. Давайте возьмем фотик на всякий случай. Так, где он здесь? Вот он, фотик. Ну, это так, на всякий случай. Возьмем сразу книгу. И возьмем тогда сразу нанесение печати. Теперь, э, какой у нас там обряд? Э, обряд Анак. Значит, мы выбираем обряд Анак. И печать Z. Но перед этим давайте сначала спросим, какая его любимая комната? Какая твоя любимая комната? Какая твоя любимая комната? Не нравится вам, походу? Какая твоя любимая комната? Мастер-бэдрам. Окей, okay, все, это тоже понятно. Это вот там на второй этаж, налево повернуть, там будет комната. Так. Как ты умер. Окей. Как ты умер. Суицид. Замечательно. Да, с одной стороны, это не особо замечательно. Так, значит, смотрите. Теперь смотрим. Ищем документы на нашего призрака. Нужно обыскать все ящики. Вот, нашли документ. Замечательно. Так, как зовут? Нолан Томас, 18 лет, суицид. Угу. Хорошо. Получается, комната его та любимая. Пойдемте наверх да, сразу. Вот его любимая комната. Так, значит, наносим защитные печати. Оп. Замечательно, нанесли защитные печати. Документы у нас есть, и в принципе, можно сразу же изгонять призрака. Будем его проводить на кухне, потому что если призрак появится, здесь будет удобно мансить. Замечательно, две свечи. И кость внутри. Все, получается, можно, да? Да, замечательно. Как его там звали, я забыл. Нолан Томас. Портал появился. Закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся. Вот, как видите, он очень дружелюбный. Такой вот красивый молодой человек. Ему вроде 18 лет, но он выиграет на все 25. Молим Тебя, услышь нас, Бог Всевышний. Пусть перед ликом Твоим, пусть перед величием Твоим дрожит сила станинская. Сокруши врагов наших. Нолан Томас. Томас Нолан. Или как вы там звали? Нолан Томас. Все. Угу, сейчас слетело. Свечка раз, свечка два. Все нормально. Освободи место это. Опа, что-то произошло. Ты нифига себе. Ага, да, это я походу что-то пошло по одному месту. И это было... Не то. То есть. Ритуал оказался ложным. Это не наш призрак. Значит, я где-то опять ошибся. Скорее всего, с лазерной проекцией. Мы должны угадать теперь заново. в побегаем, что ли? Неудачно вышло. Но такое тоже бывает. Думал, быстро завершим, а уже. MP5. Хорошо. Обнаружили MP. Значит, так, что так? MP5. Получается, это либо Маноки, либо шире Окей, хорошо. Бывает так, что мы ошиблись. Следы эктоплазмы Давайте проверим тогда ультрафиолетом. Спешил людей насмешил. Хорошо, ясно. Получается, я вот все посмотрел, пробегал Тазари. Ага, понятно. Нигде я не нашел его ручки. Значит, получается. Нету. Получается, это Маноке. Древний обряд Хисагал. Хорошо. Окей, mm окей, -hmm. okay, okay. он все как обычно. Цвет вырубает. Так, ну на него пофиг. Давайте нарисуем. Какая-то напечатать нужно. Uh, печать Амета. Нам нужно 5 свечек. Раз, два, три, четыре, пять. Да, математика хорошо. Здесь 5. Все, можно теперь к приступать. Нолан Томас. Нолан Томас. На портал появился, хорошо. Закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся. Да, все, закрылся, молодец. Повелевая тебе величие Христа, именем и добродетелью Господа нашего. Угу, слетела. ё моё. Что происходит? Короче, ему не особо что понравилось, по-моему. Подожди. Да, он находу отпустил. Так, сфоткаем у нас всех, кстати, побольше. Все, он устал. Но он... Ну, он дома пережил все свое. Добро. И отдыхает. Все, устал. Ф Который уничтожить хочет всю секту дьявольскую. Господи, услышь молитву мою. Опять, опять. Ешкин <свист> Кошкин. Блин, блин, блин. привет, привет, аккуратно, аккуратно. Не откинулся. Где он? Я его не вижу. Слава богу. От лжи дьявола избавь нас. Нолан Томас. Изыдение частота. Все. Слава Богу. Мне лично понравилась игра. Теперь можно присвоить этот дом, так сказать, себе. Призрака в нем нет. В принципе, наш дом. Все-таки мы сфоткали призрака во время охоты. Выжили всей команды в доме, но это логично. И обнаружили движение призрака с помощью датчика движения. Но выполнили рейдл без защитного знака мы это не выполнили потому что мы поставили в его комнате защитку но можем в принципе смело завершать заказ Итак, получили мы в принципе все мы выполнили это был монокей изгнание получилось. тип призрака определен выполнил задание 34 получили 1515 xp деньги 672 и страховка ноль потому что мы не умерли на этом благодарю вас за просмотр до встречи в следующей серии Хотел бы спросить у вас вопрос, те, кто знает эту игру, вообще, кто вот разбирается в ней. Здесь у нас ретал «Почитание доброй части души призрака». Хотел спросить, когда он выполняется, на каком этапе. То есть люди, которые знают разбираться в этой игре, пожалуйста, жду ваш коммент насчет этой темы. Всем удачи и всем пока.